всем привет и это очередное видео на фоне вчерашних событий в общем вчера я выложил видео о том что я изменил регион и язык и после чего мне прилетело обновление так вот я решил все-таки вечером это дело проверить и заново поставил русский регион ну и соответственно русский язык и что вы думаете мне прилетело очередное обновление Обновлялся я опять же на ходу, по воздуху, вот, э, обновление шло в районе 10 минут, где-то даже 12-13 минут полностью ставилось, со шрифтами совсем, но с третьего раза я смог установить себе обновление и тут как бы есть маленький нюансик такой, если вы никогда с этим раньше не сталкивались и как бы ваш Amazfit BIP до сих пор живой, то это конечно хорошо. Но в э, последующие обновление, которое я буду устанавливать на свой браслет, я буду ставить в режиме полет. Так как во время звонков э, многие пользователи пишут, что телефон, если зазвонит во время прошивки, то ваш Amazfit Bip превратится в кирпич. Такое откирпичивание происходит не со всеми телефонами, там... Э, Вернее, не со всеми браслетами, а только с 56-й прошивкой, что во время нее, там 50-й прошивки, во время них что-то случается. В общем, на форуме 4PDA есть отдельная ветка, этому посвященная. Также есть еще ветка, в этой же ветке описывается второй баг. При окирпичивании можно схватить окирпичивание. Путем установки сторонней прошивки с 11 этими самыми циферблатами, так называемые. В общем, люди пишут о том, что лучше ее не качать, лучше ее не устанавливать. И если вы уже как бы установили какую-то стороннюю прошивку, то она вас не устраивает на Amazfit BIP, то возвращаться на предыдущую тоже не советую, потому что тоже можно словить кирпич. На часах. Поэтому при обновлении по воздуху мой вам совет. Выключайте мобильную связь полностью, чтобы не дай бог вам никто не позвонил и ваш браслет прослужил вам намного дольше. Ну а теперь всем пока. Скриншот э, моей, моей обновлялки очередной у вас на экране. Версия прошивки v 116 э, 62, вот. Это я так подозреваю, что это, скорее всего, ну многие пишут об этом, что это новый языковой пакет для определенного региона и все. В прошивках нигде нет информации о том, что что-то бы изменилось, улучшилось, там ухудшилось. В основном пишут, что обновление шрифтов, ну более точный перевод и все. Вот это, наверное, пожалуй, самое основное, что они делают с очередными прошивками, они просто о, делают лучший перевод, э, адаптируют его под определенную страну, под определенный регион и все. На этом как бы все. Подписываемся на канал, ставим понравилось вам видео или нет. Всем пока!